Пока, блядь, это видок, блядь, без хвосты убежал. Точно родилась у шарманщика бедного Карла. Радостный папа не знал, как ребенка называть. А я нашел другую, хоть не люблю, но целую, И когда я ее обнимаю. Иногда о тебе вспоминаю. Паску берешь, собираешь еще раз, пенишь, и все. Проходи. Ай, мой а, дорогой. иди, иди. А ты же не куришь? Или да, куришь? Иногда. Иногда? Не умею курить. Никогда. Люди, Виктор закурил... Не курил всю жизнь, тут закурил, закашлял. Вот. Вот. Сейчас пожар будет, да? А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. И когда я ее обнимаю, иногда о тебе вспоминаю. Хочешь, тогда да, и не хочешь, хочешь, тогда да, и не хочешь, хочешь, тогда да, и не хочешь, но иногда тоже хочешь, а Что, -э -э -э -э -э друг, давай выпьем, потом пойдем за гитарой. Друзья, сейчас Чисто мы будем с Виктором пить Пивас, мы вернее мы уже пили водку. Сейчас мы пьем еще и пивас. Я сегодня, как приехал к Виктору, ну в гости это как, наверное, не в гости, а пожить, да, больше подходит. По жизни. Я прошу прощения. пойдем за это Так, я вот извиняюсь за свои пальцы кадре. Я приехал с Воронежа в Москву, меня опрокинули жестко, при том. И я оказался у Виктора, вот. Но не случайно Виктор меня до этого приглашал к себе в гости, вот. И принял. Я вот не ожид... Нет, друзей на не меняю. Да. Я не ожидал. Я сказал. Он меня накормил, напоил. Ты а, еще, не напоил. еще не напоил. Еще не напоил. Мы еще танцуем. Остатки роскоши давай покажем. То, что у нас Осталось. Вот у нас то, что осталось. И... Вот это вот из еды. Ну, бухла, бутылок, а бутылок водки уже. Не, собаку покажи. Собака балдеет, лежит. Вот, А вот Виктор. Виктор кстати, <сас> мне... Балдеет тоже. Кстати, да. Он... Так. Давай, а -а -а -а. махнем. Махнем, не глядя, как то фронте говорят. Давай. За любовь. За, За любовь. За. За любовь, ребят. Так ты мне на гитаре обещал сыграть. Сейчас найдем. Друзья, да. у меня в телефоне памяти да, не особо да. много Я снимаю Дайдем на телефон дальше. да. И я поэтому... сыграю от души Вот, это рыбка, кстати это Вкусная очень рыбка, кстати Очень вкусная рыбка а Именно в Черкезово такая рыбка продается Нет, рыбка Резаная Ну это я ее почистил, как мог рыбка Как селедку, нет. хотя это вобла Так, не вобла А что? сушенная не жирная <смех> ну, вкусная вкусная вспивайся ребята, ребята чтобы нас не резали а если зарежут умрем ладно поехали когда с тобой чучело козла ну манекен вернее чучело виктору не очень нравится слово потому что это был его друг когда мы манекен поставим все пойдем за гитарой так мы идем с виктором за гитарой Друзья, я камеру не на штативе несу, а в руках. Поэтому прошу прощения. Я еще немножко пьяный. Собака себе за ухом чешет. Так, давайте догонять Виктора. Мы его почти догнали. Он ускорился. Ему очень не терпится поиграть на гитаре, спеть песни. Друзья, Виктор ищет гитару. Я немножко пьяный и Виктор немножко пьяный. Тихо. А он не гитару играет. Я трезвый. Надо любить животных. Покажи, покажи, вот здесь. Сиди сюда. Вот сюда, вот сюда, покажи не туда. Нет, сверху. Выше, выше, выше. Подними его. Они мучаются, ребята, мучаются. Мало места? Да, мучаются. Я им сено подсыпаю. Все. Друзья, здесь я буду, кстати... Ой, ладно, хуй с ним. Здесь я буду жить хуй, и спать. Хуй, хуй, хуй. Да я расскажи, я что буду. тут за срач такой. Переваляются, почему? Нет. Ну, Ты же обещал, мы с тобой завтра решили. Давай сегодня уже поснимаем. Вот твои курицы. Вчера вот это все отлетело ни курица, сука, не ушла, но они же у тебя выбежали подожди, вот это пидор, блядь, без хвостов бежал. давай его покажем опять убежал, что-нибудь пока это пидор, блядь без хвостов, убежал ну, блядь а ты открой коробку, давай посмотрим хотя бы людям покажем, что там что там за Чупакабра сидит? Вот такой тут Драф Дракула угу. А, блядь Короче, это А ну а только коробку там не видно Короче, видно? он без хвоста А куда хвост сделал? Оторвал Ты оторвал хвост ему? Я не хотел Давай посмотрим чтобы не источил эту не покосал тут все Убираем, убираем Он, а? Он тоже меня любит Он меня любит Он человек Ну, собаку снимай, не меня меня все любят. Ну куда его деть? Ну куда его деть? Я кормлю. No comment. Можно я положу его назад? Да, конечно. Друзья, да. ну сейчас я его открою. А? Знаешь, он сделает. Смотри. Это животное. Ну, птица. Здесь новый коммент. Я плачу. Я ж не животное. Оно хочет жить. хочешь жить. Собака тут. Нашла? Жить. Сейчас я сажу в клетку. Она не должна в клетке жить. Собака что-то нашла. Да? А... Ой, собака это мой друг. Она ревнует. Она ревнует меня к птице. Это счастье, ребята, что меня ревнует. Куда мне деть этого? Ну куда мне? Я ему вчера хвост оторвал. Котч, я его выпущу. Он меня любит. Ну, животное. Вот смотри, как он меня держит на... За руку. Он боит, он, он живот, он человек. Так вот пес внимательно разглядывается. А пс ревнует. Простите, помогите. Ну, клетку сажу, блядь. Вот, ну его нет нигде, вот, вот, вот, где он. Он думает, что его друг. Все. Как его? Кушать или там убивать? Не Вот его клетка, вот тут вот так вот живет пока. Вот, смотри, тут ну, это же. Ну правильно. Но ну, не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся. Сейчас все, я тебе посажу, все, посажу в клетку, клетку, посажу. Ой, Господи, вот маньяк еды. Собака так разглядывает Виктора. И это Цесарь, да? Да, Цесарь. Он не укусит собаку. Все. Я не понимаю. Все. Ладно, все. Он хочет домой. Каждый каждого есть свой дом. Простите, что у меня нехороший дом. Простите. Я все показал. Я все пока улетел из дома. Да ять! Блядь! Стоять. опять не за собой. Хочет съесть? Нет, не да. хочет. Нет, пой поймать помочь. Пьет свою мать. <свят> Это что жизнь? Без комментариев. Остался без, без ужина. Нет, Пес. нет, нет. Он спрятал свою шейку. Я не знаю, что он спрятал. Хватит иди. <свят> А что это такое? Ой, какая говно. Это не пурина? Да какая пурина, там уже не хотят ли Пурина, не хотят домашнего. Я им даю то. А что это такое? Овес и картошка вареная. Я правильно понимаю? И мел пищевой. И еще чуть-чуть, вот если хочешь. Песок обычный. Ой, мой. Ой. Ну, то, что было, я в шоке. Так, ладно. Так, вода есть, это есть. Тебе пошли с гитарой. Хреново мне, ребята, хреново. Давай. Ну, ну что ты пристала к ней? Ну шо ты к ней пристала? Трой ты ее, ты же умная девочка, умная вот такая древа з мо, Ну, ты же понимаешь, что ты играешь. Умная собака, вот такая. Так, идем. Дальше. Мне все тут умные, особенно я. Друзья, вот такая вот моя будущая комната, но мы здесь уберемся. Хуйня. И У будет угадал. очень круто. Да, я... О. Мед или что это? Мед. Или что это? Сейчас мы будем ее кушать. Это мед? Да. Я угадал. Друзья, я снимаю, держу в руках телефон, без штатива, поэтому. В кадре меня особо нету. Хотя хотелось бы, ну ладно. Сегодня у нас главная звезда, это Виктор. Прям как Винни-Пу, палец. Прям как винни, прям как винни Давай. Палец сам, сам палец, суй. Ну, да. Сюда. Нет, а куда? туда, блядь! А ты говоришь, не надо, а потом Кофе Давай, ты пальца нету, что иди сюда Иди сюда, нихуя Вот так бери, вот так, раз Просто я еще снимаю И мне не очень удобно Говорит, там мне удобно, ограби, блядь, и все Ну-ка вкусненько не вкусненько, а хуенно это прям охренний пух Я знаю, что это хороший мед? а где крышка, нихуя если крышка есть крышка а теперь гитара гитара вон лежит а я просто пою. песни с вами Смотри, гитара Она давно не играла Попробую еще разочек. Попробую. Все-таки, дорогие друзья и подписчики, э -э, также гости моего канала, я думаю, вам будет очень интересно. Почему такой вопрос? Многие люди спросят, а почему? Виктор. Я смог Круто, не серьезно, очень здорово. Соль ми ми соль ми ми соль фа ми ре до фа доля соль ми ми соль фа ми ре до. Спасибо. Так, поехали за этары. Друзья, ставим лайки, комментарии. Смогли бы вы сыграть так же, как Виктор, а может быть круче. Но я думаю, навряд ли кто-то круче сыграет. Но все равно пишем в комментариях. Так, ищем гитару. Вернее, Виктор ищет гитару. Нашел вот какую-то перчатку. Это а ми самые дорогие. А почему? Поясни для наших зрителей и подписчиков. Я всегда хотел кожу. вот я ее купил. Кого только... она нужна? Никому, ребята, никому. Знаешь так? Виктор, а расскажите, почему здесь столько перьев на полу? Вот я хожу, например, и смотрю здесь одни перья. Вчера, вот честно, мне так стыдно. Никогда не видел, что курицы... Ели курицы. Они реально ели курицы, курица, ели курицу а -а -а -а. Из семи, вот смотри, раз, два, три, четыре сожрали, вот, почему? Хуже говоря, съели четыре курицы, -курицы. может, это веномат, отбор... я ничего не знаю, ребята, в этой клетке было семь куриц, кормил как можно потому что меня вкуснее. Когда я увидел. Все. Нет, Кишки и кровь. Жалко меня не было вчера. Это был бы крутой материал. Нет, все, Ну, не так. Не надо, я их кормлю. Так съел, наверное, вот этот вот э, Цессов съел. Кто клюнул, не знаю, вот я не так кормил. Не знаю, ничего не знаю. Ну, короче, друзья, фильм ужасы по сегодня не увидите. Вот. Может даже это к лучшему. Виктор очень такой а, человек, а, как это сказать, берет все близко к сердцу, поэтому, видите, ему даже об этом говорить неприятно. А кто-то из вас, наоборот, хотел бы увидеть в полных красках весь этот кошмар, который произошел. Это вчера кошмар. же был? Да. Как вы собаку хоронили? Друзья, это вы тоже, я думаю, видели или увидите, это я тоже выложу. Конечно, вот там да. действительно... Тяжко, потому что собака это не курица, сами понимаете. Собака это друг человека. Поэтому это очень тяжело. Любую песню. Любую. Я ни одного корда не знаю. Хочешь снимать? Снимай. Сейчас пою. Делаю, что бедного Карла Радостный папа не знал, как ребенка называть. И по шарманку Ни днем, ни ночью, ни днем, и ни ночью, Ни днем, ни ночь, не ночью не знал, как ребенка называть. Ночью не да ⁇ мне не дадём, ночью, не да ⁇ мне не не знал, как не как м, да ⁇ да ⁇ да ⁇ на на на Какой гитарист, ну, простите Травы, травы, травы Не успели А красы серебряной Прогнутся И такие нежные на Ах, Ахмать ему прямо Все пролиются я поеду, слов сказать не смею. Опа! И от поцелуя, и от поцелуя даже слова камелии. Травы, травы, травы не успели От разве, разве, разве, И такие разве, разве, разве, ему разве, Милая, поеду, слов сказать не смею. Я поцелую, я, я поцелую, я словно охнули. Ты рады, ты рады, не успели. А ты мой отца и такие нежные на первые. Почему-то прямо все цельются. Это Вы, конец. Хотите да? на гитаре без левой руки? Ом, стоп, Зоя, кому-то Собака, млядь, пиздец.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 Любите меня Собаку держу Давайте другую песню свою И с тобой Я уйду Я Оброс От вершины До самого края и стоит сотни лет, Эдиким он, командир, Ни нужды, ни не глуха, я не знаю. Плохо всем, ребята. Давай, давай, давай. Вот это офис, ебит твою мать. О. Собака не кушает курей. Человек не любит... Хотела бы что-то сыграть хорошее. Любви, любви. Виктор, а давай тебя любви. Совсем как огуречи, В траве сидит кузнечик Зелененьким он был Но вот пришла лягушка зелененькая, еврешка Но вот пришла лягушка И съела кузнеца Не думал, не гадал он Засрать такую травку, Не думал и не гадал он, Такого вот конца, Не думал и не гадал он, Такого вот конца, Не думал и не гадал он, Такого вот конца. Сказать, люди, не знаю. Я тупак. тупак. Ну, Господи, перед моей собакой я тупак. Гера, Гера, нельзя. Ее хотели забрать, я не отдам. Она умнее меня. Умнее, умнее. Но если сильно попрошу, она ко мне придет. Вот, давай попробуем. Это я Я скажу Гера, и она мне на лапу сядет. На мою лапу. Гера. Гера. Она, у меня... она понимает, что она Гера, а я не понимаю, что я Витя. Она меня любит. Это верно. Ну, вы видели все, я сказал Гера, да? А я скажу, Витя, только ну, Витя никто. Вот я тебе свою песню. Люди мира нами нуду встаньте. Слушайте, слушайте. Кудин со всех сторон Это раздается В Бухенвалиде Колокольный звон Колокольный звон Звон летит, летит Над всей землёй Это не гроза не врага, любви мирота, минуту оте. А, Сто дет океан, стоят океан, это Ну, как бы все. Гитарные возможности мои закончились. Будем здесь убирать, будем курочка помогать. Смотри, я для людей показываю. Вот. Свобода! Пролетариатов, блядь! Но они не уйдут. Знаешь почему? Не знаю. Как и люди, в принципе, тоже. Я все сказал. <музыка> Свобода, ну кто их корми будет?